Здарова, версию не Друтая, с вами как всегда и Джасти, и в этом видео буду собрать максимально дорогой инвентарь в нашей любимой игре, of 2. Надеюсь, вы все поняли, и я могу начинать. Погнали! Ну а начну я с g 22 с скином релик. Прикольный золотой скин с рисунком дракона. А его стоимость это 32 тысячи голды. На USP, которым владеют КТшники, я взял скин Генезис за 7 тысяч голды. А если на пистолетном раунде ты не хочешь бегать с Глаком или ЮСПом, то можно взять p 350 с скином Фор 100 Статрек. Его цена составляет с 1200 голды. На ФФ7 я взял скин Веном трек стоимостью 600 голды. За сторону террористов я взял скин Тек Некромантер Некромансер Статрек из недавней новогодней коллекции, за стоимостью 1700 голды. И последний у нас сегодня пистолет это Дезерт Игл, на него я взял Драгон Глаз Статрек за 270 голды. На дробовик СМ1014 я взял скин Некромантер Статрек, его цена это 160 голды. И точно пошли пистолеты-пулеметы. На UMP-45 я взял скин Beast 100 Trek за 1850 голды. На MP-7 я взял скин Аркад 100 Trek за 260 голды. И на последнее оружие из семейства пистолеты-пулеметов, а точнее по 90 в простонародье петух, я взял скин Гуль 100 Trek за 90 голды. На FNF я взял дорогой и, по моему мнению, переоцененный скин Lead за 31 тысячу голды. На ФМАС был выбран золотой скин Фьюри Статрек за 1300 голды. На АКР я взял скин Статрек Трэшн Хантер за 5800 голды. А на его версию, но только с прицелом, а точнее Акер 12 я взял Райл Ган Статрек за 400 голды. А за сторону КТ на М4 и М16 я взял скины М4 Самурай Статрек за 1800 голды. И М16 Винджет за 375 голды. На всем любимый авик я взял легендарный AVM Sport AV2 за 23 тысячи голды. А на его более простую версию, а точнее М40 или в простороде муха, я взял Winter Track за 123 голды. И мы уже перешли к самому дешевому скину из данной подборки. А точнее к М110 Cyber 100 Track за всего 14 голды. И самым другим скином у нас является, догадайтесь что... Правильно, Kerambit Gold за 48 тысяч голды. И на этом все, мои дорогие друзья. Общая стоимость данного инферя получилась плюс-минус 153 тысячи голды. Ну а с вами был Костей Джасти. Еще увидимся.